Right. Здорово! Сегодня в лучших традициях в мире животных в DarkRP. Это админские будни на сервере WazersRP. IP, группа и форум этого сервера будут в описании, а также от меня есть промокод скрипка. Ты его также можешь найти в описании, скопировать и активировать на сервере. Сегодня вы встретите бесстрашного бандита, школьника, который пытался нелепо меня обмануть, а также форменного полудурка, который не знает, где можно грабить людей, а где нет. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него тоже будет в описании описании а теперь погнали <таспорта> <таспорта> представляю какой там здоровый мужик сидит по ту сторону монитора но ничего он еще успеет наломать своих дров о, а чё, чё, с ним, чё <гас> с ним, чё с ним, ребят? Меня убить хотели. Меня убить хотели. У меня а надо было, я ты за ним. Чё ты жив тогда до сих пор? Да потому что я пусть я попустил так. Я просто я так попустил, типа, знаешь, не умеет ничего делать. Понятно. Ой, нихуя. Стоп, лимбы. Ой, что? Выдача наказания. Ну, заебись, Уди. как же классно. Придамолтые, тут побузы Ну, в общем, я думаю, я тут найду Придамаг, фиррпы И... Yikes. Что Yikes. ты делаешь? Че, ебануешь? Ah. Ну, у него профессия маньяка Маньяк такого не делает прямо в подъезде Когда у всех открыты двери Любой чел может выйти из квартиры И это все увидеть Поэтому это будет считаться за нон-рп ты как курсишь, а? что это немножко неправильно. Ага, хорошо. Да, НРП, бан, 10 минут. Так, ну вот еще один нарушитель. Я их не буду тэпать, я ебал с ними спорить. Это по прошлым роликам неблагодарная работа, что-то им объяснять. За их Сэваренет. классный них. Бан. 10 минут. Никто. Вот а вот все, теперь забавим. пу пупу, заварю как кофейку А чё, где народ? Где народ? Ого, это блокпост. Там блин, интересно прячется, а чиня. Чалы садни. Ребят, перемотайте на начало ролика. Там этот самый же школьник, который сейчас прыгает в наручниках, на кого-то открывался урод и горю, то что он малолетний. Сейчас спустя буквально 5 или 10 минут он берет, пытается избежать ареста, законного вполне и по правилам сделанного, просто прыжками, потому что он высоко прыгает и его не успевают ударить. За весь ролик, это его первый, и, к счастью, не последний проеб. Аллах, Я зову, я за господь. Я Я что? Что лохи банды прислуживают? Человек полукрасавчик. Ты Спасибо, Карма настигнет всех. за красную черту. Тире рейд, тире смерть. А что ты стоишь иди отсюда. Не хочу. Давай, давай, достань оружие, начни мне угрожать. Давай. Все же к этому идет. Мафия. Что происходит? Что Да похуй. Добрый день, не хотите? Ой, бать. Так. Мэра, не хотите? Пошел. Второй на связи. Внимание! Шоу! Угадай поведение долбоеба на DarkRP». РП. Вопрос первый. Как поведет себя долбоеб в такой ситуации? Вопрос второй. Что будет делать долбоеб, когда он узнает, что его действия нарушают правила сервера? И наконец, вопрос третий. Будет ли жив тот человек, который снимал долбоеба на телефон? Раз, два, Сейчас встану а что такое раз ну два. я стою и так у стены дальше что делать лицом к стене ну ты тупой я и так стою лицом у стены дальше что? 20 тысяч на пол раз, а ты его грабишь ты в курсе что тебя вон с того окна люди видят О. тут мент он проходил сзади тебя 20 тысяч на пол раз Два, Там люди могут три, тебя видеть с балконов и сока говорит, ты пять, че, не, не нормально, что, ненормально что-то. А шесть, вот человек-паук подоспел. Девять, а, Блять, да ёб твою мод! Ну почему мне долбоебы попадаются постоянно в ролики? Как минимум один или два долбоеба у меня в видео попадают. Нет, с точки зрения ютуба я нисколько не против, они делают контент, а контент делает просмотры. И мой канал растет, конечно. Но сука, вы вдумайтесь, вы с ними на одной планете. Блять, вы живете с ними в одно время. И они ходят среди вас. Типа этот вообще конченый. Я надеюсь, его мать хуярит битой дома в свободное время. Поймите меня правильно, у меня выходит такой ролик уже не первый раз. Я не первый раз пытаюсь разными способами донести какую-либо информацию до вот таких вот ебанатов. Я уже проходил через словесные пиздюли. Я их сосил и обсирал и кричал на них и просто банил без объяснений. Я же сейчас попытался нормально челу объяснить. Типа остановись, развернись лучше, уйди просто своими делами, займись, но меня не трогай, у тебя будет нарушение. Но сука, видимо его реально дома пиздят, что у него мозгов нету догнать, то что может он реально что-то не так делает. Он сука на 100% был уверен в своих действиях, что он будет прав, ну да, он, блять, получил с меня 500 там каких-то игровых денег. Так, ну, сори, я считаю. <рекулак> <рекулак> <рекул> Окей, без проблем, администратор. Пара папа ба пам пам. Так, блин. Алло, прием, прием. Рублик, Далее я его забираю в другую точку, где мы будем с ним разбираться, и я там надеюсь, что мне никто не помешает. Но нет, администраторам нужно просто походить рядом. Алло, прием. Обожаю его стрим. Алло, прием, говорю. Вот этот звук падения издал как раз тот администратор, от которого я поднялся наверх, а потом снова спустился. Тя нонрп и фрикил. Секунду. Можешь идти отсюда, пожалуйста. Да такого плохого просмотр. Ну я с ним просто разговариваю, зачем ты тут? Попросил же, господи. я говорю нонрп и фрикил. Ребят, те, кто таким образом на администраторах пытается попасть в ролик, поздравляю, в следующий раз, как буду записывать, я буду вам выдавать по два часа бана. Ты меня слышишь, нет? Ты разговаривать будешь? Пупсик, скажи слово, в рот возьми. Можно пожалуйста, не мешать? PSG. Я с челом разговариваю. Уже второй человек Ладно. мешает. Алло, связь есть? Нет? Я тебя уже разбанил. Блядь, ну, ну заебали, ну что за хуйня? Алло, если ты сейчас разговаривать не будешь, я тебе сразу моментально выдаю. За Африке Р.П. Эй, народ, подождите. Я пока ролик этот монтировал, вот прямо сейчас сижу и смотрю, и замечаю то, что он ведет себя не очень естественно. Если бы он отошел в АФК, он бы вообще ни звука не издавал, камерой бы не мотелял. То есть он намеренно пытался отстоять в АФК, думая, что я его отпущу. Итак, поскольку будни админа это не только источник позитивных эмоций, Ржекича и дозы фана какого-либо, это также небольшая памятка для администраторов, как себя вести в той или же иной ситуации. Например, как у меня. Чел активно играл, Нарушил правила, его начали тэпать по админзонам, и тут он магическим образом пропадает в АФК. На сообщения на ваши не отвечает. На какой-либо игровой телефон тоже войс-чате молчит. Вопрос: как можно выйти из игнора у такого нарушителя? Просто поставьте его перед фактом. Он вас сидит, слушает, но ничего не делает, думая, что вы просто закроете жалобу или же отпустите его из-за того, что он стоит в ФК. Как только вы прощупали, что есть такой обморок на серваке, который вас игнорит, хотя секунд 20 назад он очень активен на себя вел. Просто сразу говорите о его нарушениях и о том, сколько ему светит. Можете даже по приколу преувеличить сумму бана. Он-то тут точно вздернется, скажет, мол, там в правилах не так написано, ты мне пиздишь. И как только он начнет с вами диалог, ливать разборки будет нельзя, потому что это будет, опять же, нарушение правила. Надеюсь, я вам хоть немного помог Может быть, кто-то из вас таким уже сталкивался, может быть, кто-то в будущем столкнется, но будет примерно знать, что делать. Окей, у тебя получается нон-рп и фрикилл, суммарно 20 минут бана. Но, ага, бань. Все, с вердиктом согласен? Я? Ну кто, я ж тебя с тэпнул. С каким? и фрикилл, 20 минут. А ты кто? Администратора не видишь что ли? так администратор название администратора куратор д админ DS, с админ хелпер Тебе тебя какая разница Wither, team. какая разница большая не разница ну что тебе эта инфа даст даст мне очень много это ну в данный момент только даю тебе сейчас я бан дальше что тебе еще нужно ты с вердиктом согласен спрашиваю нет согласен ты же обычный куратор и что мне это не мешайте наказывать. Все, пошел нахуй за помеху я могу давать админам по два часа бана. Да не зачем, я ж не против админов работаю, а против нарушителей. Админ, это ничего такого не делают плохого, мне вот. Просто Виталик написал Ребят, смотрите сейчас Они не то чтобы сильно мешают Просто я привык, если я чела беру тэпу То я с ним разговариваю один И просто никто не, особо не мешается Так что давать мне им наказание Ну, смысл какой? Я захожу нарушителей искать на настоящих А не просто из админов, которые смотрят ролики Бывают мои Здорово, здорово, здорово. Вел малышню гоняет, блять, ахуеть. Полицейский, полицейский, у него оружие, у него оружие. Вот он набегает, вот он набегает, смотреть, вон он, с той стороны сейчас. Так, но ему еще ничего не сказали. Будет интересно по нему стрелять или нет? Внимание, вопрос. Сколько вооруженных людей вы увидели в том моменте, который я вам показал в замедленном варианте? Сам бандит, который начал по ним стрельбу, в счет не идет. Немного потом я отнесу того самого стрелка в админзону, чтобы опросить его насчет той ситуации. Единственное в этом моменте, что заставляет меня обратить внимание, это то, что он на безоруженных людей наставил оружие и начал в их сторону стрелять непонятно зачем. Ну, бежали за тобой и все Тебе никто не угрожал, тебя никто лицом к стене не ставил Зачем ты стреляешь, берешь просто так, тем более в таком людном месте Я бы понял, если бы он кого-то там, не знаю, ограбил, зарейдил И потом на надо ему петлять, он бежит в какую-нибудь подземку За ним увязываются один-два свидетеля И берет потом этих самых свидетелей, он сливает А в этом случае он просто ломанулся, как в жопу ужаленный из магазина Непонятно почему, непонятно чего, испугался И все И все Александр Ёшкин ага. Блядь, Придурок, ебон умер. <laughs> Сука, самый тупой бандит, который выполнили тут Ёшки... ебать, нормально Нормально да, Так, Александр Ёшкин На лестнице Я стрелял я тебе задаю Смотри, вопрос Ребята забежал, только да. зашли на детскую площадку Ты по ним начал стрелять Зачем? В их сторону Я тебе повторяю Я стрелял по ним только Когда они были Уже а, а, снизу Возле лесничего Нет, возле ты стрелял тогда Когда площадь. они уже еще подбежали К этому а, К детской площадке Ну, в тот момент я стрелял по ногам Зачем? Не по ногам, а по земле Зачем? Чтобы припугнуть Зачем ты их хотел напугать? Да чтобы за мной не бежали, зачем? Тебе никто ничего не делал, ты спровоцировал челов на перестрелку Смысла в этом напугать не было никакого в принципе Ну в реальной жизни, например В реальной жизни, например, ты, ну, жизни, случае, например, ты пробегаешь пробегать. через детскую площадку Куда выходит обзор на саму эту площадку из окон и балконов И ты начинаешь там же стрелять, Дитя отлично, просто прекрасно видно За тобой а бегут четверо-пятеро людей, ты по ним я... начинаешь один палить в реальной жизни вот, вот так бы было, да? Объясни тогда, почему маньяк имеет право на этой площадке убивать всех? Ну, потому что это маньяк, а ты просто мафия, бандит. Ты занимаешься совсем не этим. Ты в первую очередь грабишь и пытаешься нажиться на обычном народе. Ты просто бежал, и ты подумал, а почему бы мне не напугать их? Они меня преследовали от спав, ну там рядом со спавном был э, магазин с оружием. Но тем не менее Я никто что, из них нормально не продать, достал да. оружие и начал у тебя угрожать, или же вешать на тебя розыск. С тобой просто бежали. За мной бежали, там мент был с оружием. А помимо него люди? Тебя Затем, это тоже когда... не испугало. То есть вот когда я э, поднялся уже на лестницу, а э, уже наверх поднялся, снизу э, в ходе, в это здание, где лестница эта, я смотрю вниз. По мне стреляют мафия. Там было два полицейских, они, у них у обоих были оружие. Так. То есть, ну, мне надо было просто смотреть на них, когда они по мне стреляют, Да. То есть не надо было не стрелять, а просто смотреть когда То есть убить. ты мне сейчас признаешься в том, что ты нарушил либо РП, либо ПГ, да? Нет, я сначала... В смысле? Ну ты объяснил ситуацию меня, так, что говорю, ты нарушил спрошлась. ПГ, либо РП выбирай. Все, я буду в каждом бане меня. Просто бред, я устал уже слушать. Ну, бред, ни один ты устал слушать, я тоже. В чем мне сидеть доказывает, если и так тут все очевидно? Он мне сам <звук> даже объяснил уже ситуацию, не понимая того, что он объяснил так, что он реально тут уже сам нарушил но просто признавать этого не хочет. Пошли в жопу, тупоголовые свиньи, горите вату. Не, не слышу сейчас. Что... Еще раз, повтори пожалуйста. Даже за... не ебало обморок, ж... я твой рот трахал, пидор тупой. Вы... Извините, вы... Не, тракал не, тракал, тупо туда, не туда, не туда. А хуй сосед мразь, мразь, ебаная. У него предложение есть. Сделаем ему синтаксический разбор, пожалуйста. Дальше будет достаточно странная ситуация, которую нужно будет вам все же объяснить. Пробегая по бедному району, я заметил двух грабителей, которые завели с собой куда-то заложников, и я думал вписаться вместе с ними, куда-нибудь побегать, может быть, даже кого-нибудь реально пограбить, или же порыть. Но, я это все делал, не проявляя никакой агрессии. Для своей же безопасности я достал оружие, но никакой агрессии, опять же, не проявлял. Я лишь просто спрашивал, можно ли с вами потусить, побегать и все такое. Позже челик в админзоне будет мне доказывает то, что он не слышал, что я ему что-либо говорю, но тем не менее он после того, как я ему несколько раз предложил просто с ними побегать он откуда-то узнал то, что там за стеной кто-то есть и вышел его типа ставить лицом к стене, причем действия с его стороны абсолютно нелогичны. он выбегает кричит лицом к стене и тут же стреляет в человека, который просто подошел с ними пообщаться сейчас как уже пойдет моя демка, вы увидите то, что я реально подхожу без единой угрозы, без слов о том, что я сейчас позову полицию, я просто говорю, можно ли с вами потом причем повторяю это несколько раз как он там мог не услышать находясь просто за стеной я не понимаю но тем не менее он меня не слышал по его словам но понял что кто-то находится прямиком за стеной рядом с домом в котором он держит заложников и все равно это не совсем адекватная причина чтобы стрелять по всем кого только ты видишь не это ну один раз уже сказал мужики с вами могу потусить Мужики, если не, не совсем мужики, то тоже ничего страшного. Потусить могу, нет? Че ебанулся совсем? Говорю, иди туда мне. И и что? Нахон это сделал, я блять, я ему. Ладно, хорошо. Пиздец, я думал с ними потусить немного. Ебаный в рот, блять, какой-то. Он конченый, блядь, что с него взять? Я уже третий раз его замечаю за какой-то хуйней. Здорово. Отвязывай сейчас. Что еще? Отвязывайте, еще раз говорю. Как хочешь, как? отвязывай, меня не ебет. Отвязывайте, еще раз Чем? говорю. Все, молодец. Ты что а делаешь? Что ты делаешь? Что? Но ну, ты РДМ на меня устраиваешь, тупо. Смарт... Просто не в больших количествах. Нет, количеств. я не РДМ. Ну, ты просто так его убил. Я не устраиваю. Причины какие? Кто? Кого? Кого? Причины убийства какие? Кого я просто так убила? Какого я просто так убил? Ты только что человека убил. Один Еще на меня раз, наводил оружие. Один на меня наводил оружие, а я его убил. А, ты на меня навел смарт-пистол, я тебе... Так, вот. я что, стрелял по тебе? Ты на меня навел смарт-пистол. Ты ебанутый, я тебе изначально сказал, типа, можно с вами потусить? <звук> ты открыл, мне дверь вышел, взял, убил меня. Я не услышал. В смысле, не Чего? услышала, несколько <звук> раз ты повторял? Ты глухой, блядь? Там не такая я большая дист... дистанция у этой ты комнаты. Ты сказал один раз. Я сказал несколько раз. Я... Мы с заложниками разговаривали, я тебе... Я говорил в упор к стене, ты не мог меня не услышать, там комната маленькая. Ты что вышел, тебя просто не смешал, убил. Лол. Я тебе еще раз говорю, ты просто вышел, я и взял, и убил слышу. без причин. Ты со смарт-пистолом выходил. И что, блядь? И мне делать, ну я знаю то, что вы с оружием. Я хочу быть уверенным в том, то, что меня не завалит, не будут по мне стрелять без причины. Это что, ненормально? Я если бы у тебя не было оружия, я бы тебя не убивал. Ты бы меня ограбил, правильно? Потому что ты ничего я более делаешь Я бы не ограблял. Но ты я мне кричал лицом радует. к стене и взял убил сразу. Ты как ебнутый, нет? Ты либо одно просидел, либо я, другое я, делай. Я, я тебе либо ты хотел сказать, что с нами подошел к двери в упор, постучал и просто сказал, что я... я вам сказал несколько раз, ребят, мужики, давайте ты с вами постучал. Мне стучать обязательно, когда комната маленькая. Мне, что говорю, стучать обязательно, когда комната маленькая, чтобы ты меня услышал. Можешь, да, потому что я тебя не услышал. А, хорошо, сейчас, подожди, две секунды, тут стой. Сейчас, блядь, проверим, сейчас мы проверим нахуй. Вот тут стоишь. Тут стоишь. Я вот тут стоял, я вот тут Хорошо, стой тут, стой тут. Алло, кукумбер. <музыка> <музыка> я тебя не слышу. А вот сейчас слышу. То есть ты, блядь, говоришь не челу, не что ты его не слышишь И отвечаешь ему на слова его Ты как? Пиздец, блядь Ты адекватный, нет? Вот. Ты типа так наебать мне думаешь? Я не отвечал тебе, алло, я тебе сказала я... Ты стоял, тупил В этот момент Встань на мое место сюда, встань на мое место Хорошо, сейчас Стань Хорошо, сюда. сейчас, две секунды, подожди, сейчас Алло, алло Ну, я тебя слышу, что ты придуриваешься Я ровно тут же стою Тебя, вот, я, тебя не слышу. я тебя слышу, дурачок, блядь. Ты тут же стоял, Че ты мне чешешь? Ебаный жертс-бандит, блядь. 10 солт. Сука, как они меня заебали. Ну чё ты? Причина убийства какая? Я, хотел убить. я тебя убить хотел. Это... Я тебе говорил в голосовой чат, можно с вами потусить. Ты я пострелял тупо, я... потому что, ну, я есть я... возможность я... выстрелить. Человек стоит со смарт и хочет, на, на, на тебя направляет оружие. На тебя выходит чел с дробовиком, что ты будешь делать? Просто стоять смотреть, ты, ты вышел, блядь, кричать мне начал лицом к стене. Кому ты чешешь, что ты просто хотел выйти, ничего бы мне не сделал. Если б ты, если б ты когда я тебя поставил лицом к стене, сказал, что я хочу с вами, я... Я вам и так до этого сказал. А то, что ты я вышел стр... с двумя заложниками и ставишь еще чела очередного лицом к стене, это уже говорит о том, что ты либо его ограбишь, либо как свидетеля убьешь, либо как заложника тоже заберешь. Я б тебя заложник как Да кому ты, блядь, чешешь? Ну, господи, ты двух челов за собой таскаешь ну, непонятно нахуя. Ну, я, это заложник. А тут у тебя стоит чел под дверью, который просится к вам. И ты тут же вышел лицом к стене его ставить. Думаешь, что он будет безоружным. А тут а раз, у него оружие для своей безопасности, который он даже не заюзал ни разу. И ты его взял, расстрелял. Ты кричишь ему лицом к стене, он от тебя на 2-3 метрах расстояния, ты его берешь убиваешь тут же. После того, как ты говоришь лицом к стене. Ты как, адекватный, нет? Я тебе говорю, либо ты одно делаешь, либо делаешь другое. Но не все сразу. Ты кричишь лицом я к стене говорю, и стреляешь. Я тебя не слышу. Ты мог постучать я тебе причину еще раз говорю, ты выходишь, ты кричишь, не кричишь не мне не лицом пустыр. к стене и тут же убиваешь, ты как? Что ты вышел с мартини? А SmartPistons. ты вышел с дробовиком что и ты стрелять по челу начал. Причина какая еще раз? Само от могу. чего? Тебя от чела, который стоит на тебя смотрит? С оружием. Ты тоже с оружием вышел с дробовиком и начал стрелять. Я еще раз спрашиваю, нормальную причину назови. Нет нормальной причины, я тебя зафрикил нахуй, выкину. Он, у тебя чел выходит с оружием. Делать, ну, Часто я и стоял с, с оружием, как О, раз на всякий случай его достал. Но я тебя убил, потому что ты был с оружием, ты можешь без оружия. А, то, что ты с оружием выходишь, это, это нормально, а, да? Это то, что не ты не с оружием не выходишь, не это нормально, это окей, это а, а если я стою с оружием, то это причина <звук> меня убить, правильно? Я да. это понимаю, да? Да. А, хорошо, значит, ты признался в своем фрикеле, молодец. Это был не фрикеле. Ты только что сказал, то, что ты с оружием спокойно можешь ходить, но если ты кого-то видишь с оружием, тоже ты его возьмешь и убьешь Молодец, спасибо за чистосердечное И чистосердечное, ты понимаешь, я тебе сказала, что чел выходит с оружием и я начал стрелять по нему Куда выходит? А чел стоит с оружием, ты выходишь на него с дробовиком, кричишь ему лицом к стене и начинаешь стрелять А, кстати, так это же это, нон-рп это, еще Хочешь? Но НРПЭ так бандитски не ведет. Он либо я одно что? делает, либо другое. Он не делает все сразу. Он не кричит лицом к стене, убивает тут же чела. И ты был с оружием, я тебя начал убивать, потому что ты был с оружием. Ты мог поменять. Причинам. Но зачем я мне в тебя стрелять. стрелять, если я к тебе просился в, в банду, типа с тобой поиграть? Я тебя не слышу. Так мы я уже тебя... проверили то, что ты меня слышал. Это еще обман администрации. В курсе? Неправда! я тебя Слышу, как Я тебя нормально слышал почему-то, когда раз, я стал на твое место, и ты стоял так же. У тебя получается 50 меня... минут бана, обман администрации, но на РП и Против имеешь что-то? Да. Что, да, конечно. Ты сейчас будешь так выеживаться, и я тебя нахуй сразу выпишу. Я тебя еще раз спрашиваю. Есть. Если ты не скажешь нормальных причин всего того, что ты сейчас сделал, я тебе выдам 50 минут бана. Смотри, ты выходишь с пистолетом на меня, с донатным, который ваншот и три ваншот с третьей пули ваншот это с одной пули да какая нахуй разница я не стрелял по тебе не стрелял от какой нахуй самозащиты ты вышел кричать начал лицом к стене и тут же убил ты адекватный нет Какого нарушения? У тебя их целых три, что мериться 3? будем что ли, блять? Окей, okay, меня забанят с То есть ты согласен с тем, что ты нарушил? Обман администрации но на нарпей фрики ложит, ты говоришь? Окей, okay, окей, okay, меня забанят. Вот ты, а зачем? Вот ответ на вопрос. А зачем ты меня так сделал? Зачем? Вот так что ли? Я тебе сказал. Я выгулию тебя признание. А у тебя админа будет. У тебя обман администрации, но НРП и фрекил. А у тебя два А у тебя три нарушения. Ты это все делаешь без наружности, что ты напишешь, А кто ты такой, чтобы тебя разрешение просить? Ты чел, который нарушил три правила, умудри... умудрился мне напиздеть на разборках? У тебя еще а разрешение отец, спрашивает? А который должен просто спокойно слушать? Нет, тебе надо именно меня... А что с тобой делать? Я да? тебе признание выбиваю. Вот таким образом. Последние слова. Я бы тебя послал, если можно. Ну так пошли. Я уже тебе просто наказание выдаю. И все, за твои три нарушения. Разборка окончена. Я тебе сейчас выдаю наказание за твои я три за твои нарушения. У тебя приступ? Я тебя прошу, последние слова дай перед наказанием. И все. Слова перед... Ну... Ты попугаешь что ли? Алло? Обы не дало. Бам